Mercedes-Benz может быть третьим крупным автопроизводителем после Renault и Nissan, покинувшим Россию. Если другие бренды приостанавливают деятельность, то здесь речь идет именно об уходе. Хотя официальное сообщение выдержано в будущем времени. Намерен уйти, поскольку сделка еще не завершена и должна быть одобрена регулирующими органами.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 Межведомственная комиссия правительства России подтвердила — специальный инвестиционный контракт, ранее подписанный с фирмой Исузу Solars, расторгнут. Это значит, что стороны останавливают проект и отказываются от льгот. Как нетрудно догадаться, Исузу Solars — это совместное предприятие Исузу и Solars'а, которое основали три года назад, чтобы в 2021 году выпустить грузовичок УАЗ-Сити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 По итогам прошлого года предприятие собрало 3700 автомобилей при годовой мощности на уровне 5000. В марте конвейер остановился из-за пресловутого разрыва логистических цепочек. Возобновить поставки компонентов сейчас, видимо, не представляется возможным, как и наладить поставки грузовиков из Японии.